Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня мы начинаем играть в Nair Ultimate и конечно по техническим причинам у меня не получилось заснять самое начало игры, потому что там по техническим причинам у меня все этого не получилось. Я вам вкратце расскажу, что там было и мы продолжим играть. Ну а пока я рассказываю вам, мы дойдем. И цель у меня это дойти до капитана. А сейчас расскажу. Я появился. Я по пришел на планету Земля и, естественно, в первую очередь я встретился с. Ой, не в ту сторону. Встретился с Голиафом. Это. То есть какой Голиаф? Получили письмо. Ну, это понятное дело, что не забывай сохраняться. и вот я встретился. Да-да-да. Это сообщение предназначено для получения подтверждения вашей учетной записи члены YourHack, которые столкнулись с проблемой в почтовой системе, да, должны как можно скорее связаться со своими руководством руководством, технический отдел, ведущий сервисный инженер. Так, понятно. Ну, быстро сохранюсь. Ну, так вот, я встретился с Большим Копшом, там я с ним подрался, все я сделал, потом появился 9 s я с ним встретился, по он поизучал, естественно, местность, я по земле все проходил. Так, стопы Дайте хоть Повыебываться. Э -э я, естественно, поставлю на прививку скрин из того видео и покажу, где я был тогда, остановился еще. Такс. Что, с ними можно говорить да и арх Ну, такие же как 2b ну так вот сейчас быстренько скажу и мы приступим к заданиям и, я думаю это не займет много времени и вот я встретился там с этим ковшом Вот объясню, что сейчас было. У меня, ну если вы, конечно, увидели, что я... Все, Все. Я купил, у меня теперь максимальное количество, так что я могу не беспокоиться о том, что у меня закончится. хилочки. Ой, как, как все сложно. Ну а я хочу вам сказать сразу, что я эту игру ожидал. Я ее ждал. Ну и, по крайней мере, я рад, что могу в нее поиграть. Полетели. Ой. Но... А, ну и тут вот, кстати, субтитры, и озвучка, и вот сама действие в игре, оно не совпадает. Они тормозят A2B. в каком-то случае. Ну так же было в самом начале. Также летишь. Подвинся. Подвинься. Сказал, подвинься. Ой. Конечно, я вам не могу сказать, что игра такая уж какая-то странная сложная но она очень хорошая она хорошо проделана даже я в рекомендуемые требования подхожу ой у любой идет прям вот я прям все подхожу но незначительные лаги но все равно присутствует я ссылаюсь это конечно на то что как бы ну, Настройки средние, А играть на минимум. Sure я не успел прочитать, но и ладно. Спасибо. Давай я их и так уничтожу. О! Я, много, я, конечно, видел пару, ролик, пару роликов пару о игре, но смотреть полностью я не стал, потому что я не хотел портить о себе чтобы, желание в нее играть, что ли, как-то, или что, потому что если посмотреть какой-то какой ролик, то, естественно, ты, тебе будет неприятно играть самому, ты уже знаешь, что будет, ты понимаешь это все, но я решил это как оставить на потом, чтобы самому сыграть и уже быть спокойным, что ты... Даже 20 может, смотря как пойдет игра. Ну и чтобы вам тоже вызвать интерес, я, естественно, приостановлю так запись, чтобы вы, конечно, по как бы пожелали и даже посмотрели с желанием, а не просто так, как обычно это делается. Угу смотрели желанием и конечно же попросили, чтобы я продолжил. Они а просто так. Э, -э пошли отсюда. А то еще я знаю тебя. Ты молодой парень, так что я знаю, что ты хочешь. Блин, а куда что надо -то? Так, сейчас разберемся. А, вот о, все, разобрался. Не? Не туда? А, точно по крышам бегать! Блин, ну... Я вам говорю, что у меня средние настройки, и... Я подхожу вот прям... Вот впритык подхожу под uh, требуемые требования для... Короче, системные требования для игры. Ч ⁇ там опять? Ч ⁇ опять? Руины города. Да, вот когда-то может такое случиться и с нынешним человечеством. Вау. В нижнем правом углу карта, затем... затем. А, значок показывает ваше задание. Ориентируйтесь по нему, если вы потерялись. А я не потерялся. Поговорите с лидером сопротивления. Ну давай поговорим. Я не против. Я надеюсь, мужичок, он хороший. Ну, я. как вам сказать, я смотрел видео, где непосредственно там всякие задания выполняли потом но ни в коем случае не начало ролика потому что если бы я смотрел бы начало я бы уже изначально знал с кем я буду сражаться да и вообще а так я ну, смотрю вообще то что я конечно не смогу сыграть ну и чё? Кто тут? Давайте посмотрим Ну ладно, я восстановлю тебя У меня, слава богу В смысле? В смысле? У меня меч отобрали! Оружие два процента Да ладно, у меня только этот Все оружие Ой, да ну нафиг, не Ой, блин А ну, иди сюда Ой, ты жирный -то. да зачем я это сделал шкура животного ладно давайте по заданию выполним одно задание и я закончу запись, чтобы все веселье не проходило слишком долго, и вам, чтобы не надоело, и вы не переключили видео, не смотрели там какое-то другое, а уже непосредственно ждали. пошел отсюда блин еще один нравится когда вот такие бои и че тут открытая информация на карте а че ты сделал а, -а, -а! А-а-а! все, сейчас сохранюсь, чтобы точно знать, что я до да, сохранялся. давай дальше идем мы эту игру ждали мы увидели ее релизы по всем играм ой то есть по всем там различным инстанциям там плойка ПК в стиме увидели также сколько она стоит для меня этот ценник просто большой пришлось поднапыжиться конечно же и поиграть в нее собственно так сейчас у меня выдает 13 fps и это причем на средних качествах системные я хочу сказать что ну и я также кину свои свои данные по своему компьютеру чтобы вы могли ознакомиться и сами сказать как это и может даже посоветовать на каких настройках все-таки лучше играть я как бы хочу на средних чтобы ощутить все краски игры поэтому если вы увидите такие частые баги, как зависание очень и еще очень сильное зависание так что поэтому увидите, не ругайтесь сильно я думаю, мы найдем с вами общий язык и вашу солидарность ко мне ну, хватит по кустам-то бегать, а 9С подойдет же он же парень молодой ты же должна понимать, что он хочет Что ж, давай зайдем, посмотрим, что это за повстанцы такие. Ой-ой-ой, тут девять. кадров. И Действительно, когда роботы, если такое случится, роботы захватят мир Естественно, а вдруг когда-то роботы захватят мир, возьмут власть И человечеству также придется прятаться Но думаю, человечество до такого не дойдет и не придется создавать у таких боевых дрон андроидов. Ну ладно, мы сейчас поговорим, и я думаю, мы на этом закончим. Че, каждого раз что ли? Да не, это бред какой-то полный На Малое восстановление Молодец Чё слышу дальше че если вас интересует подобная вещь какое оружие в основном я перековываю и не реликвии старого мира хотя честно говоря мои инструменты на данный момент в довольно плохом состоянии но если я смогу починить приспособления для ремонта в этом ящике инструментов то смогу снова начать ремонтировать и продавать оружие взгляните на него взгляните на него хорошо Ой, блин. да блин куда вы бегаете -то? выглядит сломанным все верно А, ну... Верно, скажу вам, что я неплохо разбираюсь в деликатном ремонте. Ой, серьезно, это неоценимая помощь. Честно уже лень читать, хотя надо. Ну. Понял, понял Ой, блин Ладно Подвисает, конечно У меня денег. Довольно-таки достаточно. Ой, давай тебя примем. Поверь мне этих сейчас роботов придется немало перебить. Ой, ну давай уже быстрее, а. Давай, тебя примем и уже будем Ну и Моя маска? Твоя маска из голов робота <смех> То есть, короче, обычный Объясняющая Хрень Ладно, давайте вот тут Сохранимся, хотя сохранялись мы недавно И, как я сказал Мы продолжим уже Выполнять, да и мы сделаем, пожалуй, долгое по времени видео и будем играть, проходить уже основательно. А повторюсь еще раз, что предыдущее начало игры у меня не вышло по техническим причинам, поэтому я думаю, это видео выйдет тоже хорошо. А с вами был Ирейн, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам оно Нравится, не нравится, и хотите ли вы видеть продолжение. А если напишите, что нет, то тому и быть. Игра будет приостановлена, и я буду играть ее для себя. А так я вам показал, как она, и что играема, что в нее еще играют. Никто ее не забыл. И поэтому всем всего хорошего. Пока-пока.